Дворец памяти – это техника по запоминанию чисел, фактов или списка покупок. Она существует с давних времен и также известна как метод Локи. Чемпион по запоминанию Марвин Волониус смог запомнить порядок 5400 двоичных чисел за 30 минут, а также колоду из 52 карт за 33 секунды. И вот как это работает. Закрой глаза и представь знакомое тебе место. Например, школу, дом или офис. А затем вообрази то, что ты хочешь запомнить. Чтобы запомнить несколько вещей сразу, можно использовать разные комнаты и составить маршрут, по которому ты будешь идти. По мере продвижения расставь предметы, которые хочешь запомнить в определенные места. Запоминание вещей в шуточной манере также помогает. Как только ты разложишь все по местам, твой дворец памяти будет готов. Когда же захочешь что-то вспомнить, достаточно будет заглянуть в дворец и представить, как ты открываешь дверь и идешь по уже проложенному маршруту. Как только пройдешь мимо того места, куда что-то положил, эта вещь сразу придет тебе на ум. Теперь постарайся запомнить 7 ингредиентов для приготовления блинов. 1. Ты открываешь дверь и видишь полный стакан муки рядом с обувью. 2. Ты заходишь в спальню и видишь, как в твоей кровати спит целая ложка разрыхлителя. 3. В гостиной сидит огромное яйцо и смотрит телевизор. 4. На телевизоре стоит стакан с молоком. 5. Ты заходишь на кухню и видишь, как 6 чайных ложек танцуют вокруг бутылки с оливковым маслом. 6. Ты выходишь из дома и заходишь в сад, а он полон сахарного тростника, и в глубине стоит ложка, одетая в садовника. 7. Ты разворачиваешься, идешь в туалет и понимаешь, что осталось пол ложки соли. А теперь твоя очередь. Закрой глаза и представь знакомое тебе место. Например, твой дом, а мы медленно назовем 7 цифр. Твоя задача – положить их в разные места. Поехали. Три, четырнадцать, один, пять, девять, два, шесть. Теперь заново зайди в свой дворец и напиши в комментариях, что ты запомнил. Но если ты хочешь запомнить рецепт пирога на долгое время, этот метод тебе не подойдет. Выключи компьютер и начни делать. Ведь лучше практики нет ничего.